Привет, интернет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал и на мое первое видео. Будем знакомы, меня зовут Маша. Я интересуюсь Кореей, Кей-Попом и разными другими вещами. Я долго думала, о чем же снять свое первое видео, и поэтому пришла к выводу, что сегодня я буду обозревать корейские статьи, которые перевела группа K-Pop and Korea Buzz. Всего будет три поста, которые я отобрала, потому что я хочу посмотреть, как вообще эта рубрика будет выглядеть. Это группа. Корея Энки Поп Бас, она переводит э, статьи из Кореи и также мнение нетизинов. У нас будет состоять цепочка так, я читаю название статьи, э, потом мы читаем комментарии по ней и в конце я высказываю свое мнение. Транслировать статьи я буду где-то здесь, вы можете останавливать и читать по возможности. Для начала я на одиночке, потому что я плохо вижу, передо мной здесь есть компьютер. Перейдем к первой статье. Популярные мужские группы, чей музыке вы доверяете? Источник: Пан. Комментарии кейни тизеров. D-6. Новый альбом это книга. Вы должны послушать каждую песню. BTS. Что насчет D-6? Не знаю имен всех мемберов, но часто слушаю их песни. Я не фанат, но песни моста X и ITZY такие классные. Я думала о Пентагон, они единственная мужская группа, чью музыку я слушаю. У TXT много хороших песен. Почитав заголовок, но пришли лишь Винер. Когда D6 и Shiny выпускают альбомы, я хотя бы раз их слушаю. А в эти дни я часто слушаю песни Хейлайт. Кроме BTS и Shiny. Я, я никого не знаю. Никогда не, слуш, а, никогда не слышала про ОНФИ. Я тоже никогда не слышала про ОНФИ. Комментарии Пан Чуа. А, нет, у BTS реально невероятная дискография. Для меня это BTS, Shiny и TXC. Их песни всегда хороши, вы можете точно им доверять. Что даже подумал о D6? Очень рада, что их упомянули. BTS и XT никогда меня не разочаровывали. Они всегда пробуют что-то новое в плане концептов и звучания. К тому же, таким образом, что это всегда работает, меня уносит с первых же секунд, они умудряются произойти сами себя с каждым разом. BTS. Некоторые кип любят относиться к BTS как к Will но это факт, что с первых же секунд их музыка была классной и разнообразной. Даже их бисайты популярные, самая колоритная группа в мире. Не важно, что говорят анти или кип но это факт, что дискография BTS совершенно на другом уровне. Люди мало о них говорят, но мне кажется, что дискография Super Junior это нечто иное. А Я не в восторге от их заглавок, особенно за последние пять лет, но если честно, у них есть отличные бисайды. Если кому интересно, Dizzy's Love, Panamana и Мистер Simple это полноформатные альбомы, в которых действительно есть хорошие песни. Вы не можете не быть эмоциональными во время послушивания Running Cap for Love. И так кончается весь пост. Что я могу сказать? Поистине... Правда, я согласна с тем, что у TXC и BTS самая богатая дискография. Я очень часто раньше слушала BTS, в последнее время я почти их не слушаю, потому что мне не заходят, но песни TXC до сих пор мне нравятся. Мне нравится буквально все, что они выпускают, как и заглавки, так и бисайды. На самом деле я не особо сначала взлюбила Loser Lover, потому что она больше такая, на американское звучание. Американское звучание мне не особо нравится. Вот. Но каждый раз, когда я слушала их дальше и дальше, я просто влюблялась в эту песню, теперь это самая моя любимая песня после Кину Сими. Вот реально. А также тут упомянули. Супер Джуниор. Боже мой, я рада, что упомянули. Супер Джуниор. Потому что мне нравится песня. Супер Джуниор. А не знаю их песни просто как глоток воздуха для меня. Я каждый раз, когда я слышу песню, супер джуниор, я просто хочу танцевать под песню. Я не помню название, где-то будет здесь в углу, но под эту песню я больше люблю страдать, потому что она такая классная. А еще в последнее время я очень часто слушаю песни Битами. Их последний альбом с заглавной песней "Зе Song очень мне понравился и очень мне зашел. Я Начала ознакомиться с их творчеством совершенно недавно, прошло уже, ну, наверное, с декабря, даже меньше полгода, как я ознакомлюсь с их творчеством. Но поистине последний их альбом просто покорил мое сердце. Давайте же перейдем ко второму посту. А, второй пост называется «Это я или Кеплер и правда теряют свой хайп». Я хочу поговорить о новых женских группах и также о Кеплер, потому что я стейню их и хочу разобрать эту статью, потому что там есть кое-что, что меня, конечно, немного вывело из себя. Источник Reddit. Хайп с популярного шоу на выживание от остается еще где-то год после распада группы, а с Кеплер я вижу, что хайп постепенно спадает. Заметно, как их фанаты превращаются в соло стенов или уходят к другим женским группам. Мне кажется, что это из-за очевидного фав фаворитизма их компаний и мнет, которые продвигают от них и тех же участниц, которые так и, а, та и так популярны и имеют большую фанбазу. Хикару и Бахи. Остальные же остаются без внимания. И они опять в каком-то шоу на выживании, хотя эта группа временная и злит фанатов. И это злит фанатов. Кто хочет шоу на выживание, когда группа должна активно продвигать свой контент и заниматься другими камбэками или же сниматься в рекламе. Но вот они застряли в Квинда, получая много хейта, чем новых фанатов. А, Все, ведь в это шоу в основном смотрят фанаты, и очень маленькая часть обычной публики. В общем, мне видится, что Кеплер очень быстро теряет своих фанатов по сравнению с Алай или Айзон. Айзун, как on, да, по. Айзон, да, по-моему, правильно. А, даже несмотря на то, что у них много международных стенов по сравнению с двумя другими. Единственный способ это как-то прекратить – камбэкнуться с хорошими песнями. Комментарий: Я бы отметил, что за последнее время много дебютов, песен и так далее. Новые группы попадают под свет софитов буквально на 5 минут, а потом их оттуда вытесняет кто-то другой. До камбэка очень трудно говорить, пойдет ли им к виндам на пользу или нет, но для большинства это означает рост популярности впоследствии. Их камбэк будет иметь первостепенное значение. Они мне были очень интересны в преддебюте, но я ненавижу вода -да, да и они не сделали каких-то выступлений, которые бы заинтересовали. А, надеюсь, их следующая загадка будет хитом, чтобы в этом году много обеща... а, потому что в этом году много общающих групп, им нужно выделиться, чтобы оставаться в тонусе. Эти на Quindon была сама по себе плохой идеей со стороны компании, их уже и так называли принцессами, их выступления как будто только подтвердили этот статус». Квиндам на самом деле и привел к тому, что я потерял к ним интерес, плохой шаг с их стороны. Но если они получат больше фанатов, тогда хорошо. Фандом имеет большое значение для сохранения хайпа группы интереса к ним. Учитывая вышесказанное, а еще фан фанвоины и участие в Квиндам, полагаю, люди э, просто от них уходят. Основная проблема в том, что мы до сих пор не знаем девочек. Вместо того, чтобы заправлять их на квинта, они должны были сделать шоу, на которых бы раскрыли личности девушек. Еще они тратили слишком много времени, вместо того, чтобы заниматься музыкой. На этом строится фандом. Да все нормально. Для временной группы, естественно, терять фанатов по прошествии времени. Eyes, on были, uh, Eyes One были исключением. Даже One так и не побили результаты по продажам своего первого альбома. Что я хочу сказать... Очень большая конкуренция сейчас, на данный момент, именно между новичками. И это как и печально, так и нормально с двух сторон. И как бы ничего такого в этом нет, как по мне. Все эти группы, по сути... Каждая хороша по-своему, и каждая сияет по-своему, поэтому, скорее всего, у них и много фанатов, и много просмотров сейчас. У Кеплер просто немного другая ситуация, потому что это временная группа после шоу на выживание, поэтому у нее сейчас очень, на нее направлено очень много внимания. Также и другие причины у других групп, почему же на них направлено много внимания. То, что девочки участвуют в Хвиндом, на самом деле я сначала обрадовалась, когда сказали, что они будут участвовать. Но со временем, когда я начала смотреть шоу, я никогда раньше смотрела мне когда были «Мамаму» uh, там, uh, кто там еще был в старом сезоне, просто я знаю, что были «Мамаму» и они выиграли. Я не смотрела как бы первый сезон, но я смотрела только этот сезон. И, каждый раз, когда я смотрю, ощущение, что как будто бы uh, рано их отправили. Uh, да, у девочек есть своеобразный опыт но, этот опыт, но этого опыта недостаточно для того, чтобы участвовать сейчас между uh, другими группами, которые ну, имеют прям колоссальный опыт в кип-поп-индустрии. У меня создавалось ощущение, что ну, они как, реально, как маленькие детки, которым нужно еще очень-очень многому учиться. Лично мое мнение. Я как бы буду только рада, если девочки добьются чего-то на этом шоу, Uh, и буду рада тому, что придут новые фанаты. Но пока все, что я вижу в этом шоу, немного как-то меня разочаровывает. В том плане, что когда они выступали со своей главной песней, вода да да выступление выглядело, честно говоря, немного несобранным. Оно было сделано чуточку как-то отрывками, резко, и мне совсем не понравилось. Uh, второе выступление, оно мне уже более, больше зашло. Очень было интересное выступление, но по сравнению с другими, чуточку слабенько все-таки было. И, конечно же, что я хочу еще затронуть, автор, сам автор этого поста упоминает то, что самые популярные участницы это Бахи и Хикару, что как бы якобы, якобы им нет, и компания их продвигает. Хотя на самом деле ситуация, кто знаком с Кеплер, немножко другая. Я понимаю, почему автор это написал, потому что сами базы Бахи и Хикару просто хорошо продвигают девочек. В этом-то и суть того, что он, наверное, везде их видит. Сам нет и компания продвигает других участниц, которые считают своими любимыми, и создается ощущение, что это не группа из девяти человек, а группа только из двух трех человек, которые продвигает компания. И это очень печально на самом деле, потому что они все время их, знаете, прям пихают тебе вот так в лицо. Как бы, смотри, вот эта участница, и ты как бы, да, ты с ней знаком, но тебе хочется посмотреть других участниц, познакомиться с ними, узнать э, какие-то их личные качества. А в итоге я тебе рассказывают просто про этих трех, а про остальных как будто бы забыли. Это на самом деле и печально. Поэтому я очень надеюсь, что компания в скором времени пересмотрит немного свои методы э, фаворитизма и просто займется всей группой в целом. Так что я надеюсь, что со следующим камбэком компания как-то раскроет других участниц и не будет опять продвигать только своих любимых. Я люблю всех девочек, и мне, конечно, хотелось бы посмотреть сразу на всех. Тем временем мы уже перешли к третьему посту. Он будет про песни. Пост называется вот так вот. Мне нравятся кринжовые или плохие ки поп песни. Источник Reddit. Не знаю почему, но обычно меня сложно удовлетворить в плане музыки. Но когда это плохая или кринжовая песня, для меня это скорее причина любить их. Не знаю почему, так весело орать во все горло и наслаждаться песней, которая просто прикольная. Кое-какие песни, которые мне нравятся из-за своей плохости и кринжовости. Вольф Экзо одна из моих любимых песен Экзо. Я даже не шучу. Я подпеваю каждой строчке Я номер один фанат Вольф на этой планете. Дон uh, Шайни. Очень раздражающая, очень одовая и повторяющаяся. Десятизисти. Обожаю ее, будет играть на моих свадьбе похоронах. Стикер n Так забавно слушать, что она правда создает мне хорошее настроение. Шучу каждую строчку. Если я когда-нибудь смогу увидеть n в вживую, то будут сражаться за сцену на этой песне. Самая смешная песня, которую я слышала 20 из 10. Джопин, Super M. Король ужасной английской лирики и кринжа. Люблю. Who is your mama? JYP. Честно говоря, сюда можно поставить многие песни JYP. Ага, странная лирика, ага, JYP кринжовый. Cat and Dog, Tixie. Простите, но я буду гавкать, вы меня не остановите. Одна из моих лучших песен. В конце концов, мне нравятся плохие или кринжовые песни. Они такие забавные. Пожалуйста, поделитесь какими-либо плохими э, песнями в комментариях. Хотелось бы послушать. Комментарии. Мне не нравится, потому что не все Лэй Наконец-то человек высокой культуры. So What, Луна, которая является спорной. Но она давит на точку в мою мозгу. ВАГИ. МАМАМО. Цветая троица кружевых песен, на которые я включаю, несмотря то, что она полную и появила всю мощь своих легких хоть четырехлетка на какой-то вечеринке с аниматорами. Red ВЕРБИТ РУКИ. ЛУНА я МОН. ЯМИ о моя банана аллергия, банана аллергия монки, так называется, надеюсь правильно прочитал. Очень согласен, не закатываю глаза при разговорах гранжовости. Если они настолько серьезно воспринимают музыку, мажки поп просто не для них. Джоппинг шедевр, потому что он достиг цели, выполнил свою работу и осуждают тех, кому она не нравится. Стикер тоже чисто для развлечения, просто повеселиться, объективно плохая песня. Ну ну. Еще рэп Сайон, в там тамбой сильно цепляет, и ее голос делает его интереснее. Еще добавлю Аesпа Savage и Dreams come true. Как бы для некоторых англоязычных лирика это повод, чтобы не воспринимать песню, а для меня это просто удобно, чтобы подпать Прекрасная музыка. Сейчас зачитаю еще один комментарий отдельно. Я его оставил, И просто скажу, что это как бы мое мнение. Мое мнение уже в этом комментарии. Все упомянутые песни вполне хорошие, за исключением JYP, которую я не слышала, поэтому ничего не могу сказать, или песни TXT, но они обычно выпускают хорошую музыку, которая получает похвалу от критиков. А зачем тебе ответить, что они не такая, как все, потому что они тебе нравятся? Не забывайте, что стикер многие критики включали в топ-10 релизов этого года. Говорить мне нравятся криджовые песни, такая я шальная. А вот я люблю песни, которые многим критикам признаны хорошими. Какая я чудная. Хе-хе. Будто ты белым пальто. Нет, это так не работает. Что я хочу сказать? Как бы для меня просто лично все песни, указанные в этом посте, не являются какими-то кринжовыми, либо же плохими. Я очень сильно люблю Вульф от Экза. Я люблю Cat and Dog от TXT. Эти приколы снегопьяны. Это же просто легендарно. Это не кринж, это это просто легенда. <laughs> Это легенда. И остальные песни, которые также были упомянуты в этих постах, на исключение некоторых, которые я вообще не слышала, но, как по мне, они все хорошие, и на которые я слышала. А, я не знаю, как бы... Но песни JoyP, с чем я соглашусь? Песни JoyP я согласна, они крыжовые. Я очень люблю под них танцевать. Чисто для развлечения. А когда ты еще и клип смотришь, ты просто... Моя душа просто в раю, потому что ты и как и раньше испытываешь, но при этом ты испытываешь такое удовлетворение от прослушивания этих, этих песен, что просто не могу. Я не понимаю, как люди могут считать эти песни кричовыми, как по мне нормальные. Но когда я первый раз слушала Кэтэндолка, она мне показалась не только кринжовой, либо плохой, она мне показалась сначала странной, я думала, боже мой, что это за песня. Когда я посмотрела перевод, я подумала второй раз, боже мой, что это за песня. Но сейчас, сейчас, сейчас меня не остановишь. Я буду гавкать, когда там гавкает Нэн Я буду просто орать feel like Cinderella mega пьяны, потому что я могу, <laughs> потому что я хочу. <laughs> И это просто легенда. Кто говорит, что эти песни плохие, либо кринжовые, Скорее всего, это Анти. Не более. И так они пытаются показать, что читают эту песню плохой Кринжалы, но, блин, я люблю ее слушать. Думаю, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Понравилось слушать мое мнение. Читать со мной данные статьи. Возможно, это еще не последнее видео такое на моем канале. Также хочу отдельно сказать спасибо группе э, K-pop and Korea Bass, потому что именно они разрешили мне взять статьи для того, чтобы это видео вышло в свет. На этом все. Надеюсь, это видео не будет последним. До скорых встреч!